Итак, всем привет, с вами Бананон, и в этом выпуске туториалов я вам покажу, как сделать меню в сундуке. Ну, давайте-ка приступать. Итак, собственно, это довольно-таки простое дело. Давайте-ка я вам сейчас все и объясню. Вот это вот, что за модификатор, я вам чуть позже расскажу, для чего он нужен. Самое главное, мы рассмотрим вот этот модификатор. Итак, если не будет сундука на определенных координатах, у которого в слоте 10 не будет предмета с тегом чест то относительно всех игроков будет выполняться функция Start Reset. То же самое с 16 слотом. В этих двух слотах были правила. И также указание автора переходим в reset функцию и смотрим что у нас здесь есть для восстановления предметов в сундуке я использовал команду data-modify-block просто указывал координаты первого сундука то есть самого главного и указывал координаты второго сундука который стоял под ним то есть там все загружено там ничего не изменяется но если мы попробуем там что-то изменить, то, соответственно, изменения произойдут и с главным сундуком. А, также проигрывается команда play sound И удаляются такие предметы, как бумага с тегом chest gui, а также книга. Для чего это надо? Для того, чтобы пропал с предмета, э, точнее с курсора предмет. Чтобы вы не положили его к себе в инвентарь. Далее, с началом игры будет чуть-чуть посложнее. У нас проверяется наличие этого предмета. Если не находится, то выполняется функция Start Game. В этой функции я удаляю алмазик с, chest -gui, с тегом chest gui, Ставлю значение timer game единичку. Удаляю блок а также убираю все предметы на карте. Затем у меня в главной функции идет проверка на данную. Проверку на э, наличие единички в счетчике таймер-гейм. Если проверка прошла успешно, то выполняется функция Чест Гуи Старт Гейм таймер Переходим в нее и смотрим, что мы здесь видим. <клёп> cioè, и что мы здесь видим здесь мы видим 7 строчек первое у нас добавляет в игрока таймер count game единичку это условный таймер далее у меня идет 6 команд которые будут выполнять действия если в этом таймере будет более 60 очков я ставлю обратно сундук копирую название Копирую предметы. Выполняю команду tellroft, то есть вывожу в чат надпись. И также ставлю в счет таймер game 0. И в счетчик таймер count game тоже 0. Давайте сейчас попробуем что-нибудь сделать в этом меню. Допустим, я бы хотел добавить туда какую-то надпись. Итак, я хочу, чтобы, допустим, под э, началом игры у меня лежал такой вот алмазик. Кладем его сюда. Добавляем ему тег chest GUI 1B. Подходим к сундуку. И пишем дата, get, block, координаты. И пишем путь items. Узнаем, какой это слот. Это 22 у нас. И переходим в датапак. Чуть не забыл сказать, перед тем как перейти в датапак, мы должны сюда положить как раз таки этот предмет под началом игры. А теперь можно переходить в датапак. В датапак я добавляю вот эту строчку. Меняю здесь слот на 22 -й. И прописываю другой путь к функции допустим у меня это ок все можем идти в игру и проверять итак прописываем команду reload заходим в сундук и мы видим что у нас все работает В функции ок OK, я все также указал копирование э, предметов из одной точки в другую, также воспроизведение звука и удаление предмета. Ну а также дополнительно это вывод текста в чат. Если в этом видео вам было что-то непонятно, то переходите в наш дискорд сервер и задавайте вопросы. Ссылку на карту я оставлю, когда здесь соберется хотя бы 10 лайков. Давайте вернем актив, пожалуйста, ребят. Также переходите на другие туториалы и узнавайте что-то новое. С вами был Банан ваван Всем удачи, всем пока.